Здравствуйте, уважаемые! Холодным осенним вечером очень хорошо бы попить чаю чаю попить надо чаю с тортом или с тортом или с тем и с другим как правильно пишите в комментариях подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео делитесь им в соц сетях оставляйте комментарии нажимайте на колокольчик чтобы приходили уведомления смотрите другие видео с канала давайте чеку попьем самое главное, перед тем, как пить чай, его нужно заварить. Шутки за 300, да? Кто бы не догадывался. даже офигенно заваренный чай будет, если обдать чайник кипятком заварочный. Наливаем чаек Я обожаю и люблю, просто восхищаюсь крупнолистовым чаем ТЭС. ТЭС плежа. ТЭС Удовольствие. Хочу сказать, что чай ТЭС это то, что нужно. Самый отличный рассыпной чай. 100 грамм стоит чуть меньше 100 рублей. Это потрясающая пачка 100 граммовая. Чай ТЭС. Кстати, это не реклама. Мы отлично обходимся без чай ТЭС. Вот. Торт, торт, торт мне подарили, кусочек торта или торта. Не знаю, у меня есть кусочек торта, есть кусочек торта. Это одно и то же лицо, один и тот же производитель. Надо понять просто, кто из них круче, торт или торт. Какой кусок будет лучше. Напишите в комментариях, все ли сначала съедают верхнюю вкусную, интересную часть у торта, а потом уже обычную. по ну, все так делают. Поэтому вот эту вот без украшения часть мы есть не будем. По ней все и так понятно. Сейчас будем дербанить тортеллу. По-любому же, это вкуснее. Нужно понять. Торт Мишель, альпийский шоколад. Так, так, ну что, по, по частям, да, расчлененного, расчленелого, ммм, глазурь, чай, чай обязательно должен быть в кружке, вот если чай будет не в кружке, это все, это уже не чай, это какое-то гуано, но чай в кружке – это вот прям потрясающая тема. М -м -м. Потрясающе, потрясающе, восхитительно. Руками есть торт – это то, что нужно. Сейчас мы ему отломаем корону или что это? Какуля, какуля, бисквитная, да? А это типа это? Пироженки такие есть. Не был как называется? Такие есть. В форме зефир. Пролине, не пролине. Там внутри с начинкой пироженки. Тут сверху торта. И сверху торта, да. Сверху торта ничего нет, а сверху торта есть. Ага. М -м -м. М -м -м. Начинка есть. Гайда. М -м -м. Потрясающе. Белиссимо, бомбически вкусно бомбически с чаем торт с чаем это вот чай надо без сахара пить если в обычной жизни вы пьете чай с сахаром то со сладким а тем более с таким сладким тортом как мишель альпийский шоколад о, -о, -о! кондитерка не вам достаточно будет сахара это потрясающе это потрясающе собственно сами бисквиты сейчас попробуем это прослойка есть белая. М -м -м. М -м -м. Будешь? Хрен тебе. М -м -м. Потрясающе. Потрясающе. Ой, короче говоря, торт альпийский шоколад это то, что нужно. Холодным вечером с горячим чаем. Чай Тес Плежа. Плежа ⁇ это удовольствие. Понимаете, с английского удовольствие чай ⁇ это тес, это вот удовольствие. А торт ⁇ торт это прям... Ух, Белиссимо, все! Просто... Просто... Заборчик, можно войнушку играть. Можно построить его вот там второй такой же кусок взять и так вот э, с кем-нибудь войнушку играть. Перекидывал так. Папам, хе -хе. Вот это было типа башенка. Прикольно. Прикольно. Да. Это все торт. То было все грибы, а это все торт. Торт. Mm, чаем. М -м -м. Все попили чаю. Все подписались на мой канал. Ну вот тогда счастливо.